Приветствую всех из Финляндии! Сегодня будет мега полезное видео для проектировщиков и для тех людей, кто хочет себе построить дом и, в общем, занят выбором планировок, как поступить, что выбрать, то или это, смотрят разные вещи. И вот как раз таки комната хозяйки это то, что требует пояснения. Мне в свою очередь тоже пояснили. И с этого момента я стал к ней относиться совершенно по-другому, обращать на это внимание. Но вы можете в любом финском проекте найти ее под аббревиатурой КХХ. Это комната хозяйки. Значит, смотрите, я расскажу сейчас, что должно быть в правильной комнате хозяйки. Все-таки есть еще и в современном мире неправильный, кто-то не знает, у кого-то планировка там такая или такая. Но в общем, я расскажу вот как правильно, что идеально вообще для комнаты хозяйки. В комнате хозяйки присутствуют шкафы. Где хранится чаще всего это либо, не либо, а нижнее белье всей семьи может храниться. Затем постельное белье, полотенце, ну и вспомогательные всякие штуки. Плюс там может храниться пылесос, э, там что ну, хозяйственная химия и т.д. и т.п. по шкафам. Плюс там находится стиральная машинка. Чаще всего на, на стиральной машинке ставится электрический Электрическая сушильная машинка, барабан, сушильный барабан, так называем. Обязательно свой выход на улицу из комнаты хозяйки должен быть. Там может быть либо большая терраса, либо маленькая, это суть уже не важно. То есть летом вы, когда можете постирать белье, вы можете вынести на улицу, скажем, посушиться. Либо там в межсезонье и так далее, в сушильном барабане. Сушильный барабан это классная штука, вообще я не знаю, можно даже и отдельное видео снять, но их, я думаю, много пыль, вот вся та, которую вы постираете, да, белье все равно но ну, одежда, содержит пыль в себе и вот когда вы прокрутите ее в сушильном барабане там на фильтрах остается достаточно большое количество пыли да, конечно, есть то, что все-таки трется и так далее, быстрее изнашивается белье но комфорт, за комфорт всегда платить надо поэтому я считаю, вот в нашей семье она есть, и супруга теперь ни в какую не хочет от него отказываться, от этого барабана сушильного. Без него, как без рук, как и без стиральной машинки. Поэтому они друг друга дополняют, и очень качественная и грамотно ну, качественная жизнь становится. Я бы так назвал. Также присутствуют и корзины для грязного белья в комнате хозяйки. И вот смотрите, через комнату хозяйки вы заходите в нее... И из нее можете выйти на улицу напрямую Или зайти в душ Из душа вы попадаете в сауму. И то есть получается, когда человек Вот грамотность В чем, в чем заключается грамотность комнаты хозяйки эксплуатации? Когда человек, допустим, ну Скажем, я пришел с работы И хочу принять душ Я захожу в комнату хозяйки Снимаю с себя одежду, кладу ее по корзинам для грязного белья и иду в душ. Принимаю душ, выхожу, беру чистое белье, полотенце и так далее, и уже выхожу из душа опять ну, в жилое пространство. То есть вся грязная одежда, она остается и концентрируется в этом месте. То есть не нужно там жене искать, где будут грязные носки мужа или еще что-то там ну, валяться. Какая-то грязная одежда. То есть по пути идешь туда, проходишь через эту комнату хозяйки. Там все оставляешь грязное на месте. Идешь, принимаешь душ, выходишь, одеваешь чистое, тут же берешь из шкафа там, полотенце, нижнее белье и так далее. То есть как кто распределит. То есть это очень комфортно. Плюс добавочно еще ко всему, почему я считаю, вот именно такая планировка и в таком варианте это должно быть выход свой на террасу. Это вы когда принимая, ну идете в баню, вы разогреты, зима, допустим, ну и так далее. Сразу быстро через душ выходите, через комнату хозяйки попадаете на улицу и можете, ну в снег прыгнуть, я не знаю, купель поставить, ну все что угодно. То есть свой выход отдельный, потому что если еще и свинниками пользоваться, то тогда ну, листва, то есть мусор, чтобы в дом не затягивать. Подумайте и рассмотрите вот внимательно. Подумайте о том, что я сказал. Обязательно напишите в комментариях, оцените видео. Потому что важно знать, насколько вам это интересно, насколько вам это помогает, все мои видеоролики. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.